Так, процесс пошел у нас, ребята, я на камеру снимаю, вас могу не снимать, если хотите. Если у вас есть ко мне вопросы, говорите, а то я через полчаса уйду надолго. Мы тоже будем работать Ну хорошо. Все, вы тут подметете и все, и уйдете, да? Подметем, да. И закроете, там ключик. Ну-ну, да? завтра как? Дальше. Как обычно, ладно. А что вы сегодня покупали? Грунтовки по 290, да? И 2 пипса по 260. Хорошо. Где-то у меня пацаны пропали. Мне надо пацанов домой загнать. Народ, вы где? Вообще никого. Снег, погода плюс один, детей не видать, Ушли с котами. С котами. Ну, если они котов, наших котов, вывели на прогулку. Где-то слышны их голоса. А мне надо идти. А, холодно. А их нету. Итак, сегодня у нас 22 февраля, день 2. Ребята сделали до третьего этажа. Третий этаж. И начали четвертый делать. В общем, до конца осталось совсем чуть-чуть. Завтра, наверное, уж и штукатурка закончится поди-ка. Сейчас надо здесь помыть. Я, наверное, поднатужусь и в качестве фитнеса всю лесенку помою с праздником.